Что, Симон нас не оставляет спокойно? Он говорит, задание. что крючочек и нам нужен Каргабобик. Ух. да, жесть. Походу будем. Видимо, придется, придется угонять. Каргабобы искать. Да. А потом Каргабобом угонять тачки. Жесть. Двойной угон. Ладно да двойной угон под тройным соусом главное чтобы не искрая так где-то тут у нас больница вон вот, у нас лево я вижу да слева тут по-моему был крогобор да вон он стоит отлично, главное отлично, чтобы отлично. не медицинский а то без крюка будет жесть будет какая-то Какой-то он па под поджаристый лука. Давай. Ребята убежали. Так, понеслась. Так. Походу Всё, кто первый, тот помню. за руль. Тут, -ту Давай, давай, за руль. Тут, тут, Посмотрим, как Ту ты с этим справишься. <свят> <свят> Ту -тун. Ту -тун. <свят> <свят> так. Ты еще Еди без второй. вертолета, я нашел один на заднем дворе киностудии. Э, зачем? Короче, он нам говорит, что есть еще. Это, наверное, случай, что если мы прям возьмем и прибьем этот. Так, я тебе отметил точечку, вроде как. Ты хочешь SD? Да. Дел, да. De. Да, именно так. Дел значит дефисерк Слушай, мне интересно сколько там будет защита вроде мы в богатый район намылились но не будет там чувачок с ломом бегать не знаю какой-нибудь т20 сейчас мы это увидим Так, ну, в принципе, ты уже почти у места. Угу. Mm -hmm. Вон оно. Домино это. Mm -hmm. Домищащее. Так, думаю, тут надо этот... Чуть притормаживать. Ты меня на крышу высадишь? Да-да-да-да, сейчас присядем. Давай. Крючок. Да, крючок еще рано. Они а даже отсюда как-нибудь выбраться-то можно будет? Давай, садись. Садись, эфисер, ты сможешь. Подожди, я хочу, я думаю, куда лучше. Сюда, наверное. Так, ладно, погнали. Так, машинка. Гаражки что ли спрятаны? Да Син... синий Сими <гарт>. Мах... Подожди, эээ... а ты можешь как-то выехать отсюда? Ojos. Сейчас попробую. Вон я смотрю, есть лесенка. А, по Бiembre... ней. Думаешь, отсюда можно будет. Куда-нибудь туда он вниз. Ну давай попробуем, только потихонечку надо как-то. Опа. Отлично, отлично, получилось. Следи, чтобы Сухо. за тобой не было хвоста. Ха. Слушай, а на эту, может вот на эту платформу? Вот сюда, вот здесь, где вода. Нет? Не, ну нафиг, я туда просто не заберусь. Ладно. Поехали. Тогда туда вот. Я тебя могу вот здесь подождать. Если заберусь сейчас. Не, вот лучше я... на ровную поверхность. Ну так вот ровная поверхность. ладно. Нет? Пробуем. Problem, problem, problem. Слушай, а можно смотри, подожди, можно смотри, соседний холм, ой, как-то я уже машину поцарапал, так, подожди, тут есть же вот этот холм, тут деревьев ничего нету, он в принципе на я думаю, ты спокойно заберешь меня, давай, забирай, Забирай FSR полностью. Надо ниже. Да. Оп. Так. Взял? Нет. Тихо-тихо-тихо, подожди, подожди. Зависни. Вот, все, вс. Пониже чуть-чуть. Скратывается. Ой-ой-ой. Стой, стой, стой. Давай ниже. Так. Опа, Есть цифр. контакт. О, Отлично. Лети. Давай, как тебе легче, там? Как, как Да, качает, причем очень сильно. Не качай меня так сильно. Сейчас сбросим. Куда ты меня собрался? Офигел? Ты офигел? Водила Каргабоба почему меня шатает Да лети ты наконец господи, <связь> ты в какой нибудь все огонь так будет 6 минут потратили на то чтобы тачку угнать так слышал? какая-то ну, зависаем так ты не над ней завис. Да я не на дне. Сбрось, сбрось а меня, сбрось, сбрось уже. О. Так, отлично. <смех> <смех> а я думал, у меня будут проблемы, но нет, сыркай больше. Так, нужно аккуратненько. Оп. Отлично. все, Первая тачка готова. Да! <смех> я приземлиться да да да я заметил так. нет так не заберусь ну ладно тогда полетели вонь так, вонь, вонь вонь вонь вонь точка си на барабане ваше слово эфесерк Да. секундочку секундочку Одну секундочку. Так, ну вот чё, первый нам... дом нас вообще никак не встретил? Ни, никого там не было? Или ты кого-то видел? Не-не-не-не, кроме синего Убермахта больше никого там не было. А вот следующий дом уже поинтереснее, мне кажется. У По крайней бы... мере, это уже поближе к центру. Хотя бы собачью конуру, что ли, увидеть? Так. так, это вот этот дом, да? Ага. Ты думай, тут куда чё? О, походу придется вот, придется где-то вот прямо здесь втояться, да, да? Угу. Mm -hmm. Да, придется мне просто ее и управлять. Ну попробуй меня на крышу высадить. Не знаю, конечно, хороший. А, можно, можно спуститься отлично. Адай. Высоковат, конечно. Ну ладно. Мне не в <смех> Я почему-то все время щучкой падаю и лицом причем вперед. <смех> Какого хрена? Это твоя коронная. Оооо, офицер. Ну эта тачка стоит бережного отношения. Это классика. Это <смех> желтенькая классика. Карин 190Z. Подцепишь да. такую подсету вообще? Да, попробуем сейчас. Слушай, ты зависни, где тебе удобнее. А я постараюсь подъехать. Хотел сказать, где ответ, есть так. место? Ну да, да, да. Так, мне нужно... Уже Неужели... лето. Жар... Блин, долбит. Mm -hmm. а вот где тут... ну ка okay. тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо нежнее, тихо нежнее тихо все. Не. <смех> Зверни <смех> его, я даже не вижу сейчас, тебя. Сейчас, сейчас, сейчас, Только сейчас. Только вот. Давай где-то сюда, наверное. У -у -у. Так, еще ниже. Ой-ой-ой, совсем чуть-чуть. Что с тобой? О-о-о, боже. Я сел. Я заметил. <смех> Мне это не особо понравилось. И мне теперь а вот придется... А ты меня теперь забирать будешь, мне интересно? Да. Да. Мне придется садиться в тачку и ехать за свеженьким каркаболиком. Ну что ж, тут есть кабриолеты. Вот я пока думаю, как мне отсюда выбраться и где ты вообще будешь... А карбики рядом, так что... тут, Кстати, их два стоит, неплохо. Да? Ну возьми какой-нибудь. О, пожарка приехала. Подожди, пожарка приехала. А чё она делать будет? Она же должна открыть ворота. Интересно. Может быть, это лайфхак на эту Я... миссию? Я готов, конечно, но что они делать будут? Откройте ворота, чуваки. Мы не специально. Оба. Они стоят, они не делают. По а, мне По мне стреляют. Естественно. Ты вообще, се, это, ребята. Ползнал. Киностудия? А, ну, естественно. О, здравствуй. Съемки окончены. Лестер. Еще один пробежал. Чего все тут набрались детский uh -huh. okay, все дядя лестер меня спас и я лечу за тобой отлично. отлично а тем временем я ушатал всех гребаных пожарников и жду тебя о я уже слышу твои винты Новый Карговок, но старые проблемы. Он зеленый. Я не знаю, тут, блин, капец, места вообще никак. Эээ, -э, тютлю в тютлю. А тут еще о, -о старый. Слушай, ну, а ты давай. на старый как-то можешь? Тебя, блин. Нет, нет, не могу. Ты, короче, куда-нибудь приземлись, более менее Можешь ближе к воротам приземлиться. Только Иди. не с деревом тебя сейчас запутает и кинет дома. Да. Садись, садись. Ниже. Вроде не долбится. надо. Ниже. Сюда вот. Все. Стоп. Опа. Давай. У-у-у! Мы летим! Yeah. На зеленом каргабобе. На свеженьком, зелененьком. Ну да. Сверху, с кабины. о, -о, -о прикольно. Что ж ты меня так шатаешь-то дико, а? Не знаю, с кабины вообще не шатает. Ведь сверху. У меня капец как шатает. Кабины все ровно. Боже, как это стрёмно. Куда меня везут? О -о -о -о. Вот теперь я тебя буду Эх, шатать. Жесть. Набрал высоты и теперь буду За шатать. Давай, вези меня, не шатай уже. Мы сейчас уже прилетим однако так. это хорошо пора притормаживать и снижать высоту Ни хрена, ты там кардинально снижаешь высоту давай сбрасывай я думаю будет нормально сбрасывай рано рано рано рано сбрасывай рано уже поздно уже поздно пробуем что все отлично так, паркуем ее аккуратно. Не а паркуй Каргабоб, я тебе не буду больше доверять. Теперь Иди на, так, ты две уже твои тачки. Был. Два на два. Ты меня только не подцепи обратно. Ага. Все, отлично. Давай, сажай эту птичку. Да ты профи, работник года, я, я думал, не ты разобьешься. Смотрите, сколько на мне следов. Mm -hmm. Их бы не было, если кто-то на Каргабобе не врезался бы в дерево. <laughs> да? Нет, это а меня с киностудии стреляли. Ну вот, ты бы не врезался <laughs> в дерево и не поехал бы на киностудию. Не так ли, Сарий? <laughs> Эх. Возможно. Mm -hmm. Ладно, сейчас будем разбираться с оставшимся. Будем летать на боевом огурце. Две тачки. Что там за тачки у нас? Не знаю. Какие-то определенные тачки. Копы. Киностудия. да да да Киностудия дала. Снято. Да. Мы им тут спецэффекты, конечно, годные показываем. Все, Лестер молодец работал так, так. разбирайся какая Тут. походу Тут. вот эта. Особнячка. Да, это особнячка да. там скорее всего он гаражик в нем окей давай тогда я тебя попробую высадить на дом mm -hmm. справа есть пристроечка небольшая, mm -hmm. думаю, mm -hmm. ты спокойненько на нее переберешься Так, стоим бак. Очередной шлифок Да, там внутри стоит красная машинка Так ты хоть посмотри, что ты угоняешь Когда садишься в Это, по-моему, Икса Икса? Да, Икса 20 Проще говоря, Х Ха-ха-ха-ха-ха-ха Так, ну что, отсюда заберешь? Стой на месте, да, заберу Это вроде как чаешь. дичайше говорили они, спустя полчаса оп, понеслась отлично, просто замечательно посмотрим как тут хватает, ухтыж слушай, мне надо киностудию как-то обогнуть, я не хочу еще раз Лестер звонить, мне уже стыдно это капец как у тебя там дела в описании? А тут вообще расшатывает по полной. Ну, хорошо Шатает, значит, любит. Вот я вылюбил их 21 Да. Отлюбил. Ууу, поднимаемся вверх. Ничего себе, я могу так назад смотреть. Ну да. О, вертолет. Лево у нас еще один. Две птички за окном. Так, а мы уже... О, я вижу стояночку и две тачечки. Да, это хорошо, что ты видишь. Ой! Вот теперь ты туда же бежишь. Ты ее поцарапал. Ты ее припаркуй нормально. Хотя бы. Ну да, конечно. Какой там нормально А ч ⁇ желтая метка пропала? А. Прикольно. Ч ⁇ там такое? Все, огонь. Отлично. И последняя машина у нас. Ты видишь, где я вообще паркуюсь? Куда побежал ты? Я вижу, вижу. Все, погнали. Так, Надо, кстати находится киностудии покушать надо предметы Че, проголодался да, да тут не совсем все хорошо с... о теперь все хорошо пола да, сделала свое слушай ну пока ни одной охранной системы мы не встретили даже собачьи вообще как то странно может а быть так, нужно что, было последовательности АБС. Не, мы. Слева она, видишь, там, где карбик. А, да, вижу. Отлично. Так, ну что, ФСР, ты готов к пикированию? Я думаю, может, знаешь, почему охрана не было? Может, мы сломали все? Может, надо было Ашечки начинать, потом Б-шка, это так не работает. Если в доме нет охраны, то она и не может быть по определению. А мы пошли от противного с тобой. Шаки отдела. Ладно, давай паркуй Так, а где? Нифига тут в доме. сказал прыгать объясни <свят> мне <Эпицер>. давай давай все зависит от тебя а как ты потом нет надо тебе да да да да да да мне надо как-то по-другому э, куда куда куда тебя несет Подожди, а если вот ниже, смотри, ниже, вот смотри, есть ниже да горки. Подожди, не, не, не, ниже я не хочу, я хочу прям на территории дома. Так, все, отлично. Купаться пошел. Пойдем выяснять. Нет, не купаться. А дела делать, которые кое-кто не захотел делать. Кстати, убермахт красный. Что? Подожди. Чего? Это что за хрень? Это ты хозяин, чё? что ли? Во, отлично. Все, что ли? Лишним не будет. Я хит. Подожди, а как теперь? Тебе все-таки с этого места придется, да, ее забирать? Туда ты не сможешь подъехать. Оба! Чио? Это... Короче, я поеду. Ну нафиг. <связывая> Всё, я поеду <связывая> <связывая> просто на машине. Жесть! А почему в прошлый раз и такого счастья не было? <связывая> потому что... видимо потому что FSR у нас летать Эй, не умеет. И с Каргабобом, ни без него. Офигеть! Все, короче, я поехал. А если там нельзя забраться, то придется тебе возвращаться, что ли? Или ты поедешь до киностудии, нет, а там я зацекусь. до киностудии доеду, там зацеплюсь. Mm. Но нет, нет, нет, нет. На эту парковку можно было как-то забраться. Я не помню точно как, но можно. Вообще нормас. Изичное, изичное дело. Ой, если бы ФСР так часто не падал, куда не надо, вообще замечательно. мы бы сейчас вдвоем бы ехали на тачке, а они бы в одиночестве у, -у, -а -у. Да. Как тебе такое, Илон Маск? Вот так вот. что сейчас было? Взрыв. Это каркобоб, что ли, взорвался? Возможно. Но ну, нет, Это смотри. Два кркабоба стоят. Каркабо. Каркабоб. кар Каркарбоб. Прибыл. Так, ну я почти на месте кстати. Mm -hmm. Значит мы доставили два Убермахта Хашечку И классику 190 -ю. Я забыл она там. Так, вот она наша крыша Заметьте, это ты меня так сбросил это ты выпрыгнул, я тебя вообще не сбрасывал. Кто тебе сказал прыгать-то ты мне объясни? Вот эта машина, я имею в виду, что О, ты так разбить, а потом... <свист> ты меня так сбросил. Дело сделай: 25 кусков. Да, хорошо. Хорошо сделано дело. <свист>